Сегодня в выпуске. Создан индустриальный робот Халк, управляемый человеком. Американские исследователи успешно вживили органоиды мозга человека в мозг живой крысы. Всем вечного здравия! С вами Александр Смирнов, Правильная Правда, новости науки и технологий. Будущее из фантастических фильмов постепенно становится реальностью. Человек уже усовершенствовал роботов, изобрел первые модели ховербордов и реактивных ранцев а летающий автомобиль уже технически возможен. Но есть изобретение, которое мы ждали не меньше. Илон Маск в одном из своих выступлений заявил, что для выживания человечества как вида ему необходимо будет слиться с машиной, то есть стать киборгом. Компания Sarcos Robotics приблизила эту мечту и представила робота, управляемого с помощью внешнего экзоскелета-контроллера и очков виртуальной реальности. Существующие сегодня роботизированные манипуляторы могут работать как автономно, так и в режиме удаленного управления. Одна из проблем таких роботов заключается в том, что манипуляторы не похожи на человеческие руки, а управление такими устройствами обычно осуществляется через специальные пульты и требует предварительной тренировки. Но даже опытные операторы не всегда могут обращаться с предметами с помощью манипуляторов так же ловко, как с помощью своих собственных рук. Один из лидеров в области робототехники — компания Sarcos Robotics в США — представила свою новую разработку робота Guardian GT, оснащенного двухметровыми руками-манипуляторами. Чтобы управлять им, оператор облачается в приводной экзоскелет. Соединившись в одно целое с роботом, человек обретает силу, позволяющую ему перемещать предметы весом практически до полутонны, при этом прикладывая усилия всего лишь 2 килограмма. Мелкая моторика — главная проблема современных роботов. Для каждого из нас абсолютно легко и естественно взять со стола листок бумаги. Но представьте, как робот делает то же самое стальными пальцами. Неважно, насколько он силен, ему все равно далеко до человеческой. Хотя Guardian GT выглядит ужасающим и огромным, его основным достоинством является именно ловкость манипуляторов. У робота есть ряд преимуществ, делающих его удивительно ловким. Во-первых, его корпус кинематически эквивалентен человеческому, так что оператор, по сути, управляет увеличенной копией собственного тела. Несмотря на то, что он имеет гораздо больший размер, многие его элементы пропорциональны аналогичным частям тела человека. Например, отношение расстояния между двумя камерами и между камерами и плечами робота аналогично таким же расстоянием между глазами и плечами человека. Тоже касается и расстояния от плеча до локтя и от локтя до кисти. Это позволяет даже новичку без значительной подготовки интуитивно понять принцип работы робота и управлять им. Во-вторых, оператор чувствует силовую обратную связь от руки робота, и это заметно облегчает задачу. Если вы хотите понять, почему это важно, то представьте, что вам надо взять кружку только глядя на нее, но не ощущая в руке. В Guardian GT оператор понимает, что рука робота соприкоснулась с предметом, даже если это кнопка монета. Робот оснащен дизельным двигателем и, как заявляют разработчики, способен передвигаться за скоростью 6 км в час в течение 7 часов, перенося тяжелые грузы. Люди, которые испытывали систему управления роботом Guardian GT, утверждают, что через некоторое время человек буквально начинает ощущать себя реальным роботом. Организация видеосистемы, систем управления и системы обратной связи позволяет использовать роботы дистанционно, что позволит человеку, не подвергаясь опасности, работать в опасных зонах, к примеру, в грязных помещениях атомных станций. Автономный источник энергии позволит роботу Guardian GT работать без привязи на протяжении нескольких часов непрерывно. В недалеком будущем такие механизмы будут трудиться бок о бок с людьми, а вовсе не заменят их, как опасаются многие. Руководство компании Sarcos считает, что роботы типа Guardian GT являются не только одним из видов специальных инструментов. Эти роботы представляют собой будущее тяжелой промышленности. Такие системы позволяют комбинировать силу робота с гибкостью разума человека, что позволит при их помощи выполнять работы с самого различного уровня сложности. Sarcos Robotics намерена задействовать Guardian GT для порожнения контейнеров с отходами, перегрузки. Металлических труб и выполнение других погрузочных работ. Кроме того, полученные результаты могут пригодиться в дальнейшем при создании роботизированных протезов конечностей. это круто! Неплохой подарок на Новый год. Наконец-то можно, особо не напрягаясь, сыграть доту. Ну или забираться в автобус в час пик. Ну а если серьезно, то с каждой такой новостью понимаешь, что будущее, предсказанное фантастами, не то что не за горами, уже где-то рядом, совсем близко, вот прямо вот здесь. Совсем скоро, с помощью такого робота, наконец-то можно будет снова эксплуатировать женщин и детей, теперь не отвертится. Правда, 10 северокорейцев, приговоренных к расстрелу, пожалуй, будут дешевле, но у них может не хватить квалификации. С другой стороны, у этой машины заряда хватает на 7 часов работы. Чёртовы роботы. Сначала произошли нас в интеллекте и производительности, а теперь еще и в трудоспособности. Ну, все это, конечно, красиво, но, как показывает практика, почему-то не работает в реальной жизни. Например, робот на фукусиме не смог подняться по стальной лестнице в 45 градусов, как следствие, девайс был утерян в активной зоне. У нас же в опасные заброшенные зоны такого робота точно не отправят. Так как, зная наших соотечественников, могу констатировать, что для дорогостоящего аппарата это билет в один конец. А ведь примерно с этого начинал доктор Сминок из Человека-паука. Так что в ближайшем будущем у нас на планете может прибавиться суперзлодеев. Вопросы этики и морали не успевают за научно-техническим прогрессом. И они не должны быть сдерживающим фактором. Тем более, если этика и мораль сдерживают научные исследования в важных областях которые могут помочь разработать новые лекарства и спасти миллионы человеческих жизней. Так считают ученые, которые отказываются прекратить исследования по интеграции мозга человека крысы. Профессиональное сообщество сколыхнули последние эксперименты двух групп американских ученых в сфере создания органоидов головного мозга человека. Органоиды — это зародыши органов, выращенные из стволовых клеток. Биологи научились получать их относительно недавно, но с тех пор эта технология шагает семимильными шагами. Пока ученые не умеют создавать из органоидов полноценные органы, пригодные для трансплантации. Структуры, которые получаются, имеют размер лишь несколько миллиметров, но на них уже испытывают лекарства и выявляют механизмы действия. Вирусов. И, пожалуй, самое главное они дают ученым представление о формировании будущих органов в человеческом эмбрионе. До сих пор ученые выращивали органоиды мозга в чашках Петри. Но такой подход оказался связан с ограничениями искусственной среды. Чтобы органоиды сформировались в полной мере, они должны быть помещены в живой организм. Именно это независимо друг от друга реализовали две группы американских исследователей: они успешно имплантировали человеческие органоиды в головной мозг грызунов, мышей и крыс. Что интересно, работа велась без надзора со стороны правительственных агентств. Эта область науки настолько молода, что такие организации, как Национальный институт здоровья, пока не могут сказать, по каким правилам новые исследования должны мониториться, ограничиваться или запрещаться. Исследование, которое проводила первая из групп, шло под руководством Фреда Гейджа из института Солка. Его научная группа пересаживала органоиды в мозг лабораторных мышей. Имплантированные фрагменты хирурги подключили к кровеносной системе животного. Пересаженные ткани прижились. Более того, нейроны органоидов внедрили свои аксоны в некоторые области мозга мыши. аксон это длинный цилиндрический отросток нервной клетки, по которому нервные импульсы идут от тела клетки к нервируемым органам и другим нервным клеткам. о размерах пересаженных органоидов ничего не сообщается. нет информации о том, зарегистрировали ли ученые какие-либо изменения в поведении мышей. научная группа не раскрывает подробности исследования. вторая группа, во главе которой стояла Сая Чен с Пенсильванского университета, имплантировала человеческие органоиды в зрительную кору 11 крыс, а затем вела наблюдение за животными. Большинство имплантированных органоидов выжило. В одном случае пересаженный фрагмент мозга прожил два месяца. Размер органоидов при пересадке составлял около 2 мм. Аксоны, которые они запустили мозг крысы, достигли длины полутора миллиметров. Этими отростками органоиды соединились с мозговым телом крысы, свечением нервных волокон, связывающим полушарие. Известно, что когда ученые направляли свет в глаз крысе, пересаженные нейроны на него отреагировали. Кроме того, это стало первым зарегистрированным случаем васкуляризации. Обеспечение кровеносными сосудами органоидов. Ученые надеются, что когда-нибудь такие органоиды будут использоваться для лечения чертом мозговых травм, инсульта и даже шизофрении аутизма, а возможно и болезней Паркинсона и Айцгеймера. Однако, несмотря на такую перспективу, отсутствие этических проблем сейчас отнюдь не гарантирует их отсутствие в будущем. Рано или поздно придется поставить вопрос о том, какой меры человечности наделяют животные такие эксперименты. И если мы дадим им человеческие мозговые органоиды, что это сделает с их интеллектом? уровнем сознания даже с их видовой идентичностью. Разумеется, всем ученым понятно, что органоид человеческого мозга в пробирке не способен к мыслительной деятельности, но тенденция налицо — этот органоид становится все сложнее. Многие считают, что исследования в этой области стоит приостановить, а проблему обсудить с привлечением общественности. Однако формально такие исследования пока разрешены. Если раньше ученые спорили, что зародыш человеческого мозга в пробирке может в перспективе осознать свое существование, то с имплантацией этого зародыша в мозг крысы эти Генетические споры выходят на новый уровень. Здесь уже идет речь о создании настоящих химер. В биологии химерами называют организмы, состоящие из генетически разнородных клеток. В последних экспериментах органоиды человеческого мозга вживили в мозг взрослых крыс, чье развитие уже остановилось. Ученые говорят, что сложно даже представить, какого уровня интеграции можно достичь, если имплантировать органоиды в мозг зародыша крысы. Здесь мы выходим на совершенно новую территорию. Наука развивается так быстро, что этика не успевает за ней. Очень здорово. Главное, что данный эксперимент — огромное достижение в области развития трансплантологии. Ну, если фантазировать, возможно, в будущем действительно получится задавать животных с более высоким интеллектом как, например, Элджернона. Подсаживаем человеческий мост дельфина или осьминога, обучаем и получаем водолаза, адаптированного к подводным условиям. Подсаживаем мост летучую мышь или птицу, обучаем и вот у нас улучшенный разведчик. Подсаживаем мост подписчиком Соболева, получаем разумных существ. Профит очевиден. Как в свое время сказал Классик, все, что мы можем сделать с крысой, мы можем сделать и с человеком, а с крысой мы можем сделать все, что угодно. Сложно об этом думать, но это так. Однако этические вопросы отбросить не получится. Вот так родишься будущей жизни в пробирке, и все тебя будут считать органоидом. А ты личность, блин, впрочем, разве сейчас не так? Вот мы все ждем, что нас угробит искусственный интеллект, а тут бац, вылезает из-под кровати крэнк и все. Привет, органоид профессора Доуэля. Всем спасибо за просмотр! С вами был Александр Смирнов, Правильная Правда, Новости науки и технологий.